Как привлечь к себе удачу? Путем радости. Становитесь радостным, счастливым, веселым человеком. Удача будет вам. Когда человек умничает, то удача от него. Почему? Дуракам везет.